увеличивая употребление жидкости как правило это происходит именно таким образом могут со временем столкнуться с вот такими внезапными падениями это связано с тем что атрофируется мышечная мускулатура исчезает кальций который является который является веществом, участвующим в сокращении мышечной мускулатуры. И за счет этого у человека появляются вот такие падения. И второй вариант, это перенапряжение нервной деятельности, связанное с недостаточностью употребления магния. Магний расслабляет мускулатуру, кальций напрягает мускулатуру. Таким образом, изменить ваше состояние возможно. Начните каждый день Кушать мясную пищу, обязательно употребляйте магний в течение дня и кальций, желательно органический. Оба этих препарата можно приобрести на моем сайте.